Здравствуйте. Не удержалась. Очень хотелось мне сделать видео, поэтому сажусь перед камерой и, и хочу начать разговор именно перед камерой. Вы знаете, это мой ответ одной моднявке, которую я совершенно случайно услышала по Ютубу. Я не знаю, почему называются каналы, вот когда снимают совершенно какие-то непонятные, глупые видео по поводу того, что вот они, допустим, используют какой-то какой макияж, они какие-то баночки выбрасывают, что-то им не нравится. Есть девочки, которые очень разумно делают свои видео, очень нужные видео. Даже действительно молодые девчонки с удовольствием слушаешь, с удовольствием смотрится это видео, с удовольствием... Интересно просто посмотреть, чем живут сейчас молодые, потому что мир очень сильно изменился. И наша молодежь, особенно та, которая воспитывается на Маше и Медведе, вот, теперь я уже по-другому не называю эту молодежь, вот, мне просто интересно смотреть, куда все-таки идет эта молодежь, куда, какие наклонности у девочек, но, к сожалению, я могу отметить, что наклонности только одни – это внешность, внешность и еще раз внешность. Никакие, никакого желания знания, никакого желания в чем-то разобраться, никакого желания с кем-то поделиться, желание только одно – селфи, то есть показать себя показать, какая я внешне красивая. Может быть, с этим каналом там они желают познакомиться с каким-то миллионером или миллиардером. Хотя не знают, поверьте, деньги это, так, это такое зло, и оно действительно приносит такие несчастья, что потом, ну, в общем, неприятные истории случаются, и слушать это все неприятно. Но, как всегда, чужой опыт ничему не учит. Всегда учит опыт только свой. Так вот. Я отвечаю в своем видео на видео этой моднявки. По-другому я ее не могу назвать. Потому что ничего дельного из ее видео, по крайней мере, из вот этого, на которое я отвечаю, я не услышала. Значит, в чем возникла проблема? Хочу сейчас немножко объяснить. Когда я заинтересовалась косметикой, косметика я заинтересовалась не случайно. Потому что у меня была с давних времен, с Чернобыльского взрыва, проблемы с волосами. Вот, и я поняла, что вернуть в них практически нереально. А сейчас, сейчас, когда я начала пользоваться нашей чистой линией, именно нашей косметикой, не лореалем, не волюмиссионом лореалем, никакими другими вот этими средствами, вот, а, а именно своими, и именно средствами, которые я сделала сама. И, кстати, есть девочки, которые делают прекрасные каналы о том, как самой сделать маску, как самой сделать зубную пасту. Я стоматолога мне даже интересно было послушать как самой именно сделать зубную пасту и там действительно вот я поставил подписалась на эти каналы потому что интересно это все интересно но есть как но есть те которые но ну, там только показать себя показать просто собственную дурость и собственную глупость разговор шел об одной маске которую она купила маска была в баночке, а в баночке как бы из под сметаны. Вот ну, такого объема она была 400 миллиграммов, миллилитров, вернее, как из под сметаны, и форма такая же тоже, как и у сметаны форма. Вот и много слышали, что, ну, якобы эта баночка, что очень хорошая маска, маска для лица. Хотя мне непонятно, зачем девчонки в таком возрасте уже маски покупать, причем маски не дешевые. Мне это непонятно. То есть естественная красота у нас сейчас не ценится. У нас сейчас ценятся силифоновые груди, силиконовые задницы и все, что и же с ними причитается. А также талии, сделанные на операционном столе. Вот у нас не ценится ничего естественного. Но полненький человек и полненький, значит ему должно, и значит ему нужно быть на данный момент сейчас полненьким худой, значит худой, ничего такого страшного в естественности нет, но делать из себя какую-то красавицу и тратить все деньги практически на все вот эти маски, то есть это я считаю просто, что в этом возрасте на все такое Говорю, это просто выкидывание денег. Но дело сейчас не в этом. Ну, в общем, купила она эту маску. Нам много про нее слышала. Маска, я так поняла, из молочной, там какая-то молочная сыворотка и добавка черники. В общем, слышала наш очень хорошие отзывы об этой маске. Но вы представляете, и стояла у нее эта маска на полочке, на следующий день она взяла эту маску, и она ужаснулась. Внутри в маске все в плесени. А в чем оказалось дело? Маска молокосодержащая, то есть маска содержала молочные продукты. Вот, либо там была сыворотка, либо там было что-то еще, то есть маска натуральная. И я вот просто, меня, меня это удивило. Хорошо, но если ты слышала про эту маску, неужели тебя не заинтересовало, из чего она состоит? Первым делом, когда мы что-то покупаем, мы сразу задаем вопрос, какой состав? Что в нее входит? Ведь все, вот сейчас, шампуни для волос, да там, да там ПАВы, да там СЛСы. Девочки, я видела вот каналы, делали девочки свои шампуни, сами делали шампуни, из мильных орехов делали шампуни. И все равно павы добавляются, чтобы они обязательно-обязательно пенились, потому что без павов они пениться не будут. Но павы есть жесткие, есть мягкие. Конечно, нас не жалеют, и там добавляют жесткие павы. Ах, вот замечательно, шампунь пенится. Но дело не в этом. Короче, она взяла эту маску. Меня... Почему меня еще взбесило? Вы понимали, вы только закройте глаза. Вот такой ужас. Вы представляете? она вся в плесени во-первых начнем с того что плесень это грибы плесень это живое и если в этой баночке завелась плесень то значит ничего там силиконового и ничего там неестественного нет плесень не заводится в синтетике понимаешь это тебе был первый повод обрадоваться тому что маска из натуральных продуктов раз она заплесневела второй вопрос ты что, молоко хранишь у себя на книжной полке? Как ты могла? Но если маска так содержится, да наверняка там написаны условия хранения, наверняка но состав-то можно было посмотреть Посмотреть на эту маску? Раз ты так уже 18 лет, уже маски на лицо, что ты, боже мой? Ну подумать только, жить без масок просто невозможно. Я понимаю, мы тоже были молодыми, мы тоже начинали пробовали пользоваться такими, ну тогда в наших кремах, допустим, Герантул. Да, но я попользовалась, посмотри, а ничего, вот просто ничего. А когда сейчас уже начала пользоваться, о, -о, -о я открыла такое, и я поняла, почему. Тогда мне не пошло, но мне не пошло, я не стала обсирать это все с подругами, вот такое говно мне не пошло. Раз мне не пошло, значит, почему-то есть на это причина. Значит, просто надо поискать, просто надо задаться целью. Но у нашей нынешней молодежи все только одно. Если у нее высыпало от этой маски на лице, значит маска говно. Ну такого же просто быть не может. Значит, проблема в тебе, а не в маске. Потому что маски содержат, и маской пользуешься не только ты одна. И, не, и раз маска стоит на прилавке, значит ее покупают. и значит люди ею пользуются и девушки, и женщины, и ничего страшного в моем возрасте пользуются. У меня просто возникает вопрос, вот это, неужели ты не могла почитать, неужели ты не могла дадуть своей головой, что эта маска натуральная, раз она заплесневела, да тебе обрадоваться надо было, что раз там плесень. Во-вторых, плесень никогда не проникает в глубину. Аккуратненько собрать эту плесень, потому что виновата в этой плесени только ты и никто другой. У нас сейчас все, как в том Маше и Медведе. Все, Маша дуру гонит, а бедный медведь не знает, как эту Машу успокоить. Он уже ее там кормит всем, чем только может. Так и здесь. Наши моднявки ведут свои каналы, и на этих каналах давай обсирать. Послушай, а тебе самой что-то придумать? Самой что-то сделать? Начинать это все продавать? А вот тогда и послушаешь, что такие, как ты, будут говорить о том продукте, который ты производишь. А слабо самой, своими рученьками посучить. Неужели нельзя было додумать, что молоко, содержащая маски, что маска, содержащая что-то из молочных продуктов, если она она же покупала, она знала, что она натуральная, если ты покупала, знала, что натуральная она, причем там и написано, что из молочно молочной сыворотки сделаны. Неужели было страшно додуматься поставить маску в холодильник? В общем... Я понимаю только одно, что очень многие наши моднявки показывают просто свою дурость и безграмотность, понимаете, полную безграмотность в том, что они... Не интересуются, не читают и ведут себя, как та Маша, которая пришла к медведю. Ведут себя только потребительски. Но, к сожалению, вся кредитная система наша, она и научила молодежь вести себя потребительски. Мы, когда жили, мы знали так, что если мы не заработаем, мы не купим. И у нас, конечно, была и ментальность другая. «А теперь у молодежи что? Мамка там кредит возьмет. Все, ладно, это проблемы мамкины. Что она там будет делать?» Поэтому они, видишь, лимоднявки и тратят у нас деньги. 18 ты, такая молодая, красивая девочка, зачем тебе такие маски? Зачем? Да можно просто сметаны. делали маски. Сметана, молоко, кефир прекрасно действуют. Я, допустим, делала маски из хны, великолепно. Еще советую, маска из хурьмы, великолепно. Просто хурьмой, вот этой сопливой хурьмой намазать полностью лицо и шею. Девчонки, вы не представляете, как кожа ее воспринимает. И особенно ваша молодая кожа. Именно натуральные продукты, именно фруктовые кислоты. Ну зачем вам покупать? Да, я вот видела эти продукцию, я видела продукцию Колаба, Я очень уважаю новосибирскую продукцию. Я сейчас пробую очень много продукции нашей, отечественной. Я сама сейчас, допустим, открыла для себя Невскую косметику. Но в Невской косметике я вот очень хотела купить себе крем гранатовый. И представляете, я его купила, а у меня на него аллергия. у меня высыпало, сразу красные пятна посыпали на лице. Девчонки, и что, я должна обсирать производителя? но там великолепный крем, тут никуда не денешься, ну значит что-то вызвало аллергию, я тихо, спокойно отдала мужа, он, там содержится кстати алантаин, я отдала мужа, там он порезался немножко, у него прекрасно ему пошел, прямо прекрасно, лицо помолодело на глазах, особенно очень хорошо эти маски, и, и вот такие вот крема, они именно уже на коже старшего возраста, который уже требуется действительно подпитка, они на вот этих молодых моднявках, которым зачем тебе покупать такую маску девчонки будьте молодыми пользуйтесь своей естественной красотой я между 30 и 40 годами вообще забыла о косметике я настолько хорошо выглядела что мне даже все мне все говорили у меня была ужасающая ситуация я оказалась в ужасающей ситуации но, несмотря на это, я выглядела на все сто баллов. Я себя вот вспоминаю, и я начала заниматься спортом, и на меня обращали внимание 20-летние спортсмены, ребята, потому что я бегала там, где занимаются наши областные спортсмены. Вот, я занималась спортом, у меня был доступ, никто мне не запрещал туда ходить, я с удовольствием бегала именно по дорожке, по, по спортивной дорожке, бегать, конечно, там, где бегают бегуны, одно удовольствие, вот, Поэтому, я считаю, ничего нет лучше естественной красоты. И чем показывать свою глупость в интернете, пользуйтесь пока своей природной красотой. А если нет, пользуйтесь сметаной, пользуйтесь, умывайтесь молоком. Я, допустим, делаю сейчас себе отвары. Великолепно. Просто великолепно. И вместо вот этих вот лосьонов которые вот тоников все вот я покупаю, я делаю вот этот отвар его в распылитель, пульверизатор. А пульверизатор я купила чистая линия, там крапива у них есть, фитоотвар. Так вот, я этот фитоотвар использовала, и вот эту баночку, она уже, чего там только в ней не было. Вот сейчас я хочу заварить красную щетку. это чисто женская трава, вот, чисто женская трава Вот это очень рекомендую И просто сделаю отвар из этой красной щетки И попробую себе на лицо и на волосы То есть я сейчас очень много экспериментирую Я очень люблю экспериментировать Я экспериментатор по натуре вот. Поэтому мне очень жаль Что ты показала свою дурость Безграмотность И ну, даже вот несостоятельность в том Что ты Зачем делать такие видео Ну, Открой интернет В интернете всего полно кстати, всем остальным, О, об отбеливании зубов я обязательно сделаю видео, меня просили это сделать, мы переписывались с молодым человеком, он очень попросил сделать меня видео об отбеливающих пастах интересуется у меня есть видео по пломбировочным материалам так просто для людей со стороны то есть не для профессионалов а я это объясняла для вас для всех вот для таких вот моднялок когда вы приходите в стоматологический кабинет и когда вам тут начинают вешать лапшу на что тут у нас крутые материалы и все прочее как ко всему этому относиться а также у меня там есть не два видео о том как чистить зубы вот то видео которое полчаса вот там наиболее информативно показано, что такое зубные пасты, почему нужен зубной порошок, а он очень нужен. Вот, поэтому пользуйтесь и делайте все так, как надо. Вот, всего вам хорошего. Всего хорошего этой девушке. Вот. Мне жаль, конечно, что мы так... Столкнулись. <смех> да, я, я достаточно в резкой форме, потому что мне надоела эта молодежная наглость, мне надоела это тупость нашей молодежи. Вот, и, к сожалению, наше поколение уже будет учиться на Маше и Медведе. На вот таких вот мультиках растут наши дети. Это ужасно. Это ужасно. Я скажу поколение, я говорю, бандиты вы проституток. Вот. Поэтому я надеюсь, конечно, что уже теперь, после такого, как говорится, может быть, я тебя научу смотреть на состав продуктов если тебе продукт не понятен, если ты уж так интересуешься масками, забей это в интернет. каждый по отдельности продукт на любом средстве, на любом средстве должен быть написан состав. а если состава нет, значит средство просто не покупай. и все. это дураку понятно. как и зубную пасту, если на ней не написан состав, не покупайте ее. значит это что-то левое, значит это ничего хорошего здесь не будет, потому что по идее все производители они защищают свои права защищают все то, что... что все, все делают то, что необходимо, потому что, к сожалению, у нас даже чистая линия... К своему, я расстроена была очень сильно, я так была уверена, что чистая линия это наш производитель. Оказывается, это компания Unilevel. Нидерланды и Британия. Они выкупили нашу чистую линию сто рецептов красоты. Конечно, с одной стороны, великолепнейшая продукция. У нас она стоит копейки, в Англии она стоит очень дорого. Вот, поэтому... Я вот сейчас буду вести эту продукцию, рассылать эту продукцию своим иностранным друзьям. Вот, мы очень часто общаемся. И что мне хочется сказать в завершение, конечно. Девочки, если вы делаете видео, но ну, делайте видео полезно, не надо заниматься селфи. Я где-то видела фильм, он так и называется, селфи. Посмотрите этот фильм. То есть вот... Понимаете, когда человек полностью растворен только в себе, он не видит никого. Как вот эта Маша. Она пришла в дом медведя, она делает черти что, а у медведя голова кругом идет. Ним. Мне очень жаль медведя, мне очень жалко этих будущих Маш, потому что не пожнут они ничего хорошего. Вот. В общем, я желаю вам, молодым, всего самого-самого наилучшего. Но самое главное, что вы потеряли – вы потеряли то образование, которое дали нам, нашему поколению. Вы растете глупыми и тупыми. Мне очень жаль. И вы даже не пытаетесь себя образовать, вы этого даже не понимаете. Потому что у вас и растят в такой ситуации, потому что вот эта вот социальная система, ей выгодно иметь дураков своих подчиненных, чем умных людей. Потому что умный людей, умный человек очень быстро разберется в том, что сейчас происходит. Честно скажу, я сейчас вообще ничего не принимаю из того, что сейчас происходит. Сейчас происходит только одно. Пытаются как можно быстрее уменьшить количество народа, живущего на планете. Ну зачем содержать такую ораву, столько ртов? Помните, как Сталин устраивал э, искусственные голоды? Не дай нам Бог такое, но такое будет. И если у нас будет такое образование, и такие вот моднявки будут у нас вести свои каналы, а будет очень много людей, которые защищают, вот, то мне будет очень жаль. Все будущее зависит от вас. Я, слава Богу, свое будущее уже могу сделать сама, а вы – нет. Вы зависите от этой социальной системы. Всего вам наилучшего.